Всех приветствую на канале Rebel. Я Рустам Скулатов, барбер, преподаватель и владелец сети Барбишок Скулатов. Сегодня у нас будет полный обзор новинки от Rebel Trimmer. Я с ним несколько дней поработал и хочу вам сказать, поначалу, как я его взял в руки, я не понял, потому что он легкий и такое ощущение, что у тебя в руках ручка. Так вот, еще мы имеем здесь узкий ножевой блок. Я привык стричь широкими, но широким ножевым блоком мне некомфортно было всегда делать окантовки, потому что мы понимаем, за уш это заходим, нам некомфортно. А в случае с этим триммером здесь очень круто с ним делать кон контур бороды, окантовки в целом, краевых линий волос и с ним очень круто делать хайер тату. Если вы любитель там, делать на голове рисунки, то это вот самый лучший инструмент, который вообще может быть. Здесь большие обороты, 10 тысяч оборотов, хороший аккумулятор. И в целом сам пластик, он тоже из качественного пластика сделан. хороший пластмасса. Ножевой блок с карбоновым покрытием. Он не нагревается в том числе. И мы еще в комплекте имеем с вами зарядную станцию которым можно поставить на заряд, и он будет спокойно заряжаться. Дополнительно к этому вы можете этот триммер брать с собой в дорогу, либо там ездить куда-нибудь и можете подзарядить его. В этом случае вас, вас будет спасать вот такой вот USB-провод. С ним можно тоже подзаряжаться. У нас еще в комплекте идет масло и щеточка для чистки. Чтобы разобрать триммер от Rebel, нам понадобится крестовая отвертка в левую сторону против часовой стрелки крутим. Магнитится хорошо. Снимаем ножевый блок. И что мы видим с вами? Я, кстати, с ним поработал дня 4, и он вообще не забился никак. Хотя я столько борот постриг, столько окантовок сделал. Это очень круто, потому что обычно на других триммерах у меня все быстро забивается. Значит, мне не придется каждый день чистить его. Смотрите, как это все снимается. Видите? Здесь у нас вот заводское масло. Нам нужно будет чуть-чуть почистить это все. Как говорил, прям круто, что я столько поработал с ними, и он практически не забился. Чуть-чуть. Ну можете сами в этом убедиться потом. Так. Мы видим, что ходить, ну, нужно с другой стороны. Ползунок вот обратно. Здесь, здесь ползунок. Вот мы отдельно одели. Да? Пальцем я зафиксировал, он движется таким макаром. Когда мы разобрали машинку, ножевой блок, как я снял, вот эта вот железка, она выпала. Здесь есть нище куда нужно зацепить вот эту вот прыжинку. Да? То есть мы вот так вот поддеваем и прям крепим, чтобы у нас вот эта вот железка, она не болталась. Видите, она сейчас плотно села. Теперь видим здесь две дорожки с двух сторон. Мы ведем эти две железки по этим дорожкам. За счет этого у нас происходит крепеж. Да, вот все закрепился, придерживаем вот эту вот часть пальцем и закручиваем бол болтики. На самом деле это все легко делается, каждый из вас справится с этим. Все, почистили триммер, включаем. Как я вам сказал, он не забивается сильно. У меня сейчас горит индикатор, батарейка села, наверное, подзарядить. В целом все почистили, обратно все закрутили и в бой. Дальше работать. Давайте с вами подытожим наш обзор. На данный момент в рынке я не встречал аналогов по удобству, потому что, как я вам сказал, здесь с помощью этого триммера получается самый лучший контур бороды и краевых линий волос. Поэтому рекомендую вам приобрести этот пример.